С этим видео стартует конкурс на киллтег летней игры сроком навсегда. Для участия нужно обязательно подписаться на канал Эдвина, также быть подписанным на мой канал, ну и просто оставить любой комментарий под этим видео после просмотра. Итоги уже в конце следующего ролика, желаю удачи! Всем привет, сегодня будет видео о самых интересных стандартных таймингах, которые позволят вам легко сделать первый фраг на любом подрыве. Это у нас до 17, встречаем точку 1... И первая кровь за нами. Тут как раз к вопросу о том, какую позицию нужно занять, чтобы легко сделать первое убийство. Но сейчас мы на трейлерном парке, и чтобы сделать халявный фраг здесь, достаточно просто в начале раунда подкараулить подкат. Но это еще не самое интересное. Едем дальше, уже на сторону защиты. Знаете, поиграв какое-то время на той или иной карте, просто запоминаешь те позиции, с которых вам чаще всего прилетает. И здесь это центр, поэтому выходим уже на префайре. Прямо-прямо-прямо за автобусом возле красной мусорки. Еще! Еще! А? Далее у нас окраинная сторона атаки. Сейчас будем просто рашить по центру, по рельсам. Прокид. Что это чудо здесь появится, я уже примерно предполагал. Ну а дальше просто выходим на семерочку и помогаем нашим. И между прочим, Альпина не такая уж и плохая болтовочка, как многие думают, просто сейчас все фанатеют тут АИКСов и скаутов. О, выскочил, он тебя уже палит. Еще один идет. Хорош, блядь, еще одна. Давай-давай, камбэк нахуй. Это все безусловно интересно, давайте посмотрим, что можно сделать на d 17 И уже после прокида сразу смотрим наперед, здесь часто поджимают, поэтому будьте готовы. И уже через пару раундов они попробовали сделать это еще раз, но здесь мне повезло гораздо больше. Троих. И четвертого не попал. Ладно, давайте взглянем на это с другой стороны. Сторона защиты. Чтобы сделать первое убийство здесь, достаточно очень быстро пробежать через обходку и выйти с этого контейнера. Обычно те ребята смотрят в другую сторону. Кстати, больше подрашить. Либо можете также прокинуть. Причем не одну, даже две гранаты, если у вас есть. Ну а дальше уже по ситуации можете даже поджимать. Ну а теперь карта дворец, из чего начинать здесь. Если вы играете на стороне защиты, сразу пробегайте по левой стороне. Что интересно, здесь именно вы выйдете на позицию раньше врага. Поэтому преимущество будет именно у вас дальше по ситуации. Конечно, я обычно захожу. Далее у нас карта вилла, будем встречать пацанов, идущих с центра. По мне, так это самый эффективный тайминг. И убить кого-то здесь получается очень просто. Даже двоих сразу. После такого часто просто в сторону отхожу. Например, в другую позицию какой-то чекну. А потом возвращаюсь. И снова у нас до 17. Именно в подкате выходим на длину, потому что так безопаснее. Ловим пацана за коробкой и продолжаем серию. Ну а если ты все еще здесь и досмотрел это видео, значит оно тебе чем-то понравилось, не забывай ставить лайк, ну и переходи на прошлый ролик справа, пока-пока.